Привет! В сообществе я добавил очень важный опрос, почему смотрите мой канал. Это важно, чтобы я понимал, какие ролики чаще снимать, и они будут максимально ценными для тебя. Пожалуйста, проголосуй, я буду делать их больше. На сейчас много кто проголосовал, что мои видео полезны информативны. Так что этот ролик я постараюсь сделать как раз таким. Пожалуйста, подпишись на канал, это очень поддержит меня в создании еще более интересных видео. И еще важно подписаться, потому что как только на канале будет 45 тысяч подписчиков, я разыграю монеты. Условия конкурса есть в прошлом видео, ссылка на него в описании. Нужно просто оставить любой комментарий и быть подписчиком канала. А в этом видео я покажу ценные дорогие монеты номиналом 25 копеек. После прошлых видео много кто написал мне в инстаграм про 25 копеек 1992 года. Я бы хотел показать наглядно, какие именно монеты 25 копеек стоят дорого из тех, что у меня есть еще и вживую. Я покажу, сколько они стоят на сегодняшний день на сайте Violet. Мне пришло около 200 сообщений с фотографиями вот этой монеты. И вопросом, не английский ли это чекан. Показываю. Нет, это обычные 25 копеек. Они не редкие. Так называемый английский чекан или начеканенные в Луганске английскими штемпелями монеты выглядят вот так. Вы видите, трезубец в нем вдавлен. Именно они стоят дорого. Цена монеты формируется от ее состояния. Вот, например, эту продали за 3799 гривен на Виолити. Следующие монеты, 25 копеек 1992 года, так называемые бублики. У меня есть отдельный обзор на канале. Сейчас будет в подсказке или в описании к видео. Цена на такой комплект с разными гербами вот сейчас перед вашими глазами. Кстати, я купил себе про запас вот таких монет 25 копеек так как они выводятся из оборота еще есть дорогая разновидность 25 копеек ссылка на обзор будет в подсказке или в описании видео она 1992 года и мне четыре человека написали что нашли именно эту монету ее стоимость от 500 гривен до 700 это просто потрясающий результат еще часто присылают мне монеты 25 копеек 1994 года или 25 копеек 1996 года к сожалению они не редкие хотя и 96 год некоторые коллекционеры покупают себе ну, около 1-2 гривен а вот монета 25 копеек 1995 года довольно редкая и ценная цена на нее сейчас 1450 гривен но конечно все зависит от состояния 25 копеек 2001 года редкая и дорогая Почти полторы тысячи гривен, а 25 копеек 2003 года у меня нет в коллекции, так что если ты найдешь, пожалуйста, напиши мне в инстаграм, я очень хочу купить себе в коллекцию. Следующая, 25 копеек 2004 года, ну ее стоимость 500 гривен, но ее нереально найти в обороте, я в прошлых видео рассказывал почему. Если это видео было ценным и полезным, пожалуйста, поддержи его лайком для алгоритмов YouTube И обязательно подпишись на мой канал, как только будет 45 тысяч подписчиков, я разыграю монеты. А какие именно, смотри в прошлом видео по ссылке в описании или в подсказке. Для этого нужно просто написать любой комментарий под конкурсным видео и подпишись. Или я это уже говорил. Ну, короче, подпишись, потому что я очень люблю всех своих подписчиков. Пока, друзья. На этом завершим этот ролик и пока-пока.